Всем привет, с вами Блок Фрилансер решил сделать небольшую подборку видео с лайфхаками для начинающих веб-дизайнеров. Именно для начинающих, так как более опытные вряд ли что-то для себя новое найдут. А вот новенькие мастера, кто только начинает думать, что-нибудь да подчеркнуть. Так, поехали. и первый лайфхак – будет касаться фотографий, масок, слоя. Допустим, вы создаете одностраничный сайт, лендинг-пейдж. Выбираете файл создать, создаете размеры 1920 на 1080 пикселей в нашем случае. И вам нужно создать первый экран, у вас уже есть текст и фотография. Размеры, допустим, будет у нас около 600 пикселей, плюс-минус 100, такие рекомендуются для первого экрана обычно делают начинающие первым делом находим фотографию я использую сервис consplash.com фотографию так. ну пусть будет вот пусть будет изображение серфера сохраним ее на компьютер переместим фотошоп сразу отсюда Окей. обычно начинающие дизайнеры начинают ее крутить вертеть и думать что ну, нельзя расположить их чуваков уже либо меняют свою идею либо удаляют эти вот элементы с помощью ластика, либо инструмента выделения и они начинают просто это все удалять в худшем случае они вообще мучаются и стирают ластиком просто лишнее есть более простой вариант. Вы создаете под фоткой фигуру. Вернее, начинается сначала создание фигуры прямоугольником. Вы создаете сразу ширину 1920 пикселей, высоту, ну, пусть будет 600. Вот как раз выкив область для первого экрана. И просто нажимаете на слой с фотографиями и горячими клавишами Ctrl Alt G. Тем самым мы создали маску слоя. Теперь у нас фотография находится в области нашего прямоугольника. И чтобы ее, допустим, сделать побольше высоту, нам стоит лишь увеличить высоту нашего прямоугольника. И следующий сразу лайфхак. Вы, допустим, ее уменьшили здесь. Чтобы... Чуваки, эти не обрезались. А что делать дальше? А Дальше-то здесь пусто остается. Что делать, думают начинающий? Фотка не подходит, давайте брать другую. Есть способ также. Для начала нужно растрировать наш слой. Взять инструмент прямоугольное выделение, выделить эту область, нажать Ctrl-T, и просто растянуть ее чтобы не было сильного такого размазывания, в нашем случае, если есть и справа, и слева место, можно немножко ее сдвинуть, если это позволяет наш макет, и компенсировать этим области слева. Также выделяем справа и Ctrl-T, нажимаем Enter, готово. Вот так вот мы незаметно удлинили наше изображение. Это подходит, когда у нас от основной картинки, от актера, акцентный есть какой-то фон слева либо справа также вот способ создания быстрых масок пригождается при дальнейшей работе например у вас есть либо нам нужно поместить сюда изображение в кружочки либо в прямоугольники слой маски можно использовать под любые фигуры даже под текст вот вам нужно разместить здесь несколько фотографий еще один лайфхак, зажимаете Shift-Alt и просто перемещаете его. Вот так вот так Делаете несколько фигур, под которыми вам нужно будет сделать фотографии, здесь снизу, снизу обычно располагается текст. И вот еще один он, сразу мини лайфхак, видите у вас расстояние разное получается, вам нужно выравнивать ее, а можно их просто удерживаем Ctrl, выделяем, они у вас тут все выделяются. Вот это вот нам не нужно. И с помощью панели выравнивания, вот здесь вот, можно выровнять их по горизонтали. Вот. Теперь расстояние здесь будет абсолютно одинаковое. Также, если у вас есть смещение вот вверх либо вниз, вы можете их выделить. И здесь есть выравнивание по вертикали. Очень удобная панель, советую ее использовать. Она активна у вас, когда выбран инструмент перемещения, так вот самый первый. Если вам нужно их разместить все, допустим, по центру макета, вы создаете папку Ctrl-G, между этими у нас состоится вот папка, видите, нажимаете Ctrl-A, у нас выделяется весь макет, здесь убедитесь, что выбрана папка с этими слоями и тоже с помощью панели выравниваете ее по горизонтали, все, теперь все вот эти вот Элементы находятся относительно центра нашего макета. Так, следующий. Про фотографии. Вот, допустим, вам нужно различить фотографию. И вот тоже некоторые начинают все это дело удалять с помощью выделения, там еще что-то. Мучаются начинающие бедные. Бедные. А можно просто нажать Ctrl-Alt-G и также создать маску для фотографии. Воля. Это действует для любых фигур. Так, двигаемся дальше, плавно и потихоньку. Следующий лайфхак касается рыбного текста. Например, вам нужно посмотреть, для примера, как будет смотреться текст в определенной ситуации. Вы выбираете инструмент текст, выделяете область, в которой он будет располагаться. И некоторые начинают использовать какие-либо дополнительные инструменты, типа генератора, генератора рыбного текста они называются. Рыбный текст – это замена оригинального текста как для примера. Действительно, есть генераторы данные, но они в принципе не нужны. У фотошопа есть свой инструмент. Для этого вы выделяете область, в которой будет вставляться ваш текст, переходите на вкладку «Текст», и здесь есть встроенная функция Lorem и, и сам. И за, короче, только так. Вот, вставляете просто ваш текст. И Photoshop автоматически подставит в нужное вам место. Тут его вы можете уже растягивать, как вам надо. Менять начертания и так далее. Айте, по необходимости, также продублировать его, удерживая Shift и Alt. Shift позволяет двигаться вам по одной линии, по ровной. Не не перемещаясь вверх-вниз, а Alt копирует наш слой. Давайте еще пару небольших лайфхаков и закончим эту часть видео. Допустим, вы работаете над большим макетом или лендингом, как в моем случае, и у вас есть вот куча-куча папок, вы немножко разошлись, наоткрывали кучу папок, и у вас образовался такой мусор, из папки в папку, и у вас такое, а вы думаете, что делать? Есть простой способ все это дело закрыть, вы выбираете самую корневую папку, как раз для этого я всегда создаю макеты в отдельной папке, зажимаете Alt и щелкаете по ней, все, у вас все папки автоматически свернулись, также можно развернуть все разом, нажимаете Alt, все, у вас все они разворачиваются, это очень удобно, и позволяет быстро навести порядок в слоях и следующий небольшой лайфхаб когда вам нужно найти какой-либо элемент в макете Допустим, вот здесь есть иконка и вы хотите поменять ей цвет но вот искать ее здесь вы ну, запыли где он находится у вас куча куча слоев есть такой вариант нажимаете клавишу Ctrl и нажимаете на нее все у вас автоматически она тут нашлась Тут уже через наложение цвета вы можете легко и быстро изменить его на любой, который вам нужен. То же самое касается и текста. Вместо того, чтобы ковыряться и рыться, вы можете нажать на него и автоматически выберется его. Либо выбрать инструмент текст и сразу на редактирование. А затем все разом свернуть через Alt. Вот такие вот были простенькие лайфхаки, я начинающие что-нибудь, думаю, вытащить отсюда полезного, что ускорит их работу. Если это видео было вам полезно, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо всем тем, кто оставляет ваши комментарии, я их читаю, стараюсь отвечать на все. Еще раз вам за это большое, большое спасибо. Не забывайте подписываться на мой блог ВКонтакте, ссылка на него будет в описании. В нем я делюсь полезной информацией для начинающих вейп-дизайнеров и в целом фрилансеров. А на этом все. Всем спасибо за внимание. До следующих видеоуроков. Пока!